Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова и в начале «Коротко главном». Президент обсудил с председателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана меры по укреплению межэтнического согласия, гражданского мира и единства народа страны. Национальная культура понесла тяжелую и невосполнимую утрату. Из жизни ушли народный писатель Кыргызской республики Марзабет Туйбаев и народный артист Кыргызской республики Нуртай Борбиев. Все основные объекты, необходимые для проведения саммита глав государства, членов Шанхайской организации сотрудничества, готовы. Ответственные лица проинспектировали ряд объектов саммита. Исследования китайских ученых доказывают, что история кыргызов намного древнее, чем считалось ранее. В Казахстане в прошедшее воскресенье прошли выборы главы государства. Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги внеочередных выборов президента. Так, по ее данным, Касым Джомарто Каев набрал 70 и 76% голосов. За него отдали голоса 6 миллионов 504 избирателя. И сегодня состоялся телефонный разговор главы государства с президентом Республики Казахстан Касым Мартукаевым. В ходе разговора Сорумбай Джеймбеков тепло поздравил Касым Мартукаева с победой на внеочередных выборах президента Казахстана и отметил, что для братского народа Казахстана это был важный и ответственный выбор. Сорумбай Джеймбеков выразил уверенность, что деятельность новоизбранного президента будет способствовать дальнейшему устойчивому и всестороннему развитию Казахстана. В целях расширения кыргызско-казахстанского сотрудничества президент пригласил избранного главу Казахстана посетить Кыргызстан с официальным визитом. Главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего партнерства, а также условились встретиться в рамках участия в работе предстоящего саммита ШОС в городе Бишкек. Президент встретился с председателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Абдуганы Эркибаевым. На встречу были обсуждены меры по укреплению межэтнического согласия гражданского мира и единства народа страны. Абдуганы Эркибаев рассказал о текущей деятельности Ассамблеи, работе с этническими общественными объединениями и общественными фондами, входящими в состав Ассамблеи. Он отметил, что с момента избрания на данную должность провел ряд поездок в регионы страны, в ходе которых встречался с руководителями этнических диаспор и местными властями. В рамках встречи обсуждена важность дальнейшего укрепления гражданского мира и единства народа Кыргызстана. Президент особо отметил, что межнациональное согласие является основой для стабильного развития государства. Он подчеркнул, что кыргызстанцы дорожат целостностью общества и напомнил о важности ее сохранения и укрепления. Глава государства подчеркнул особую роль Ассамблеи в консолидации общества на основе общегражданской идентичности, к культурного многообразия, а также предупреждения и урегулирования возможных конфликтных ситуаций. И с удовлетворением отметил активизацию работы Ассамблеи в регионах, подчеркнув необходимость укрепления взаимодействия с госорганами и общественными объединениями встречу с руководителями национально-культурных центров и общественного объединения, их у нас более 30. Затем я совершил поездку в южные регионы нашей республики, в частности в Джалаватскую, Орску и в Аткенскую области. А затем я побывал в Токмаке и на Иссекуле, в Караколе. там тоже встречался со всеми национально-культурными центрами, каждый из нас. В том числе наша ассамблея должна принять самое живое участие в создании атмосферы мира и согласия нашей страны. Интернациональные семьи и студенты из за рубежа приезжают в Кыргызстан и остаются здесь на долгое время. Для них наша страна становится вторым домом. Маленькое многонациональное государство с невероятным гостеприимством. Так отзываются многие, кто приезжает в Кыргызстан. Как живется здесь одной из семей, из сотен семей из Турции, и как обучаются зарубежные студенты в Кыргызстане, узнавала Айтолкун Сулпуева. Хусейн Сатыджиуглу живет в Кыргызстане уже 10 лет и самостоятельно выучил кыргызский язык. Здесь он нашел свою любовь, воспитывает своих детей, обучает студентов и все еще продолжает получать образование. Уезжать отсюда он не собирается и отзывается о Кыргызстане как о самой гостеприимной и многонациональной стране. Для меня Кыргызстан второй дом. Здесь я обучаю студентов, пишу диссертацию. Родом я из Турции, езжу туда в летний канюку. Однако здесь мне нравится больше. Горы, погода и ваш народ очень полюбился мне. У Хусейна Сатадиоглу интернациональная семья. Жена наполовину татарка, наполовину Чеченка. Несмотря на такое смешение кровей, она родилась и выросла в Джалабаде. Она гордится своим происхождением и местом, где она родилась. Отмечает, что Кыргызстан для нее стал настоящим домом, и уезжать из нашей страны она и не думала. Моему мужу здесь очень нравится. Нравится природа. Например, в Турции, там, где он, откуда он родом. Нет таких гор, нет такой зелени. И вообще вот Бишкек у нас очень зеленый, там я не встречала таких зеленых городов. Нам пока удобно и нравится жить здесь. Тем более здесь его работа, здесь он заканчивает докторскую диссертацию, он защищает. Вот, поэтому пока мы э, живем здесь, на каникулы мы э, летом ездим в Турцию. Дети в этой семье свободно разговаривают на кыргызском, турецком и русском языках. А старшая дочь Хусейна Сатуджоуглу знает и замечательно исполняет гимн Кыргызстана. Дружба между народами в Кыргызстане не заканчивается только семейными узами. Это одно из высших учебных заведений столицы. В его стенах учатся студенты со всех уголков мира. Турция, Узбекистан, Таджикистан, Россия, Китай, Корея. Молодых людей, приехавших из этих стран, объединяет дружба и взаимопонимание. И искреннее чувство любви к нашей стране, возникшее по приезду на нашу родину. По словам студентов из-за рубежа, Кыргызстан ассоциируется у них с маленькой страной, где все народы живут в мире и согласии. «Я живу здесь уже два года. Переехал преимущественно из-за учебы. Я был очень удивлен гостеприимством кыргызов. Наша группа интернациональна. Несмотря ни на что, мы поддерживаем друг друга во всем. «Когда я приехал, я не знал ни русского, ни кыргызского языка. Со временем мои друзья из Кыргызстана научили меня разговаривать на них. Мне очень нравится здесь». Одним из любимых педагогов, обучающих студентов в этом университете, является преподаватель Мухиттин Гумюш. Приехал он из Турции. Он разговаривает на кыргызском языке. И что самое удивительное, курсы по обучению языку он не проходил и всему научился сам. Сейчас он занимается выпуском обучающих книг. И с радостью отмечает, что студенческие группы, где он преподает, абсолютно интернациональны. Однако их объединяет общий кыргызский язык, в обучении которого помогают разработанные им книги. Кыргызский язык помогает. Когда я приехал, я не знал языка, со временем выучил его. Книг по обучению кыргызскому не было вообще, так мне пришла идея выпустить современные книги по обучению кыргызскому. У меня это получилось. Здесь я живу уже довольно долгое время, Кыргызстан стал для меня вторым домом. Уезжать отсюда я не хочу и даже не представляю свою жизнь в Турции. На сегодняшний день дружба народов стала одним из решающих источников успеха в строительстве, движущей силой развития нового общества. Укрепление сплоченности народов – самая главная цель любого государства, ведь сила любой страны заключается в сплоченности и единстве. Бишкек. В южной столице сегодня вспоминают события девятилетней давности. Июнь 2010 го стал для многих уроком, что нет ничего ценнее единения и дружбы, мир и стабильность. То, что сегодня Ашане ценят больше всего, потому что знают им цену, как никто другой. Мои коллеги продолжат. Капли дождя, как слезы матерей, памятник которым вот уже 8 лет стоит в южной столице, Ош, отмечает годовщину событий июня 2010 года. Сегодня многонациональный Ож живет в мире и согласии, ценит каждый день в дружбе. Это основа благополучия страны и каждой отдельной семьи. Единство и дружба – то, что сегодня ценят Ашане разных национальностей. В каждом дворе, в каждом доме готовы принять соседа за накрытым достарханом. Сегодня в Аше проживают представители более 80 разных народов и уважают традиции друг друга. Мы уже 8 лет живем по соседству, живем дружно, горе и радость делим по-соседски. Это очень важно всему Кыргызстану, мы желаем только мира и добра. «Мы не только праздники и другие мероприятия проводим вместе, но и помогаем друг другу. У нас есть касса взаимопомощи, вручаем друг друга в трудных жизненных ситуациях». Мир и стабильность – то, что является основой процветания и благополучия любой страны. И кыргызстанцы знают им цену, как никто другой. «Мы никогда не забудем те испытания, через которые стране и людям пришлось пройти в 2010 году. Мы постоянно поддерживаем пострадавших в июньских событиях, как морально, так и материально». Сегодня ождень день дня преображается к лучшему. Основой этих перемен в первую очередь является трепетное отношение горожан к своему городу, вековая дружба разных народов, чему подтверждением стали мероприятия «Тюрксой» по случаю объявления города культурной столицей тюркского мира». Алена Смирнова, Самара Асанова, Таир Амаджан, Улу, ЛТР, Ош Любовь не знает наций и границ. В интернациональной семье из Араванского района это аксиома, которая не требует лишних слов. Тут говорят как на кыргызском, так и на узбекском языках. Почитают традиции обоих народов и на своем опыте знают, что добрые дела, забота и уважение друг к другу – самая прочная основа любых отношений. Наши корреспонденты побывали в гостях у интернациональной семьи. В этой семье сегодня все не нарадуются внукам. 35 лет назад, когда свадьбу отметили Кыргыз и Узбечка, многие удивлялись. Приехали даже корреспонденты из газеты рассказывать про интернациональную молодую семью. «Я работал в колхозе водителем, возил молоко, из этой семьи тоже забирал молоко, увидел ее, свою будущую жену и влюбился. Отправил свататься родителей, мы поженились». «Я с детства росла с кыргызами, в Джалалабаде, в ВУЗе тоже были все кыргызы, когда мы познакомились, родители тоже были согласны, хотя некоторые другие родственники были удивлены». У Сейт Мурата и Лейлы родились четверо сыновей. Сегодня все уже взрослые, двое из них также женились на кыргызских девушках. Еще двое на узбекских. <звы> Юлдус пришла в эту семью девять лет назад. Свадьба была в июле 2010 года, как пример единение двух народов Кыргызского и узбекского. У любви не бывает нации. Мы со своим мужем познакомились на одной свадьбе и сразу понравились друг другу. Поженились, когда в Оржской области в 2010 году был комендантский час. Свадьба была добрая, хорошая. Сейчас у нас уже трое детей. В этой семье свободно говорят и на кыргызском, и на узбекском языках. Знают и уважают традиции обоих народов. У меня отец Кыргыз, мама узбечка. Я не разделяю эти две нации. Такого нет даже в мыслях. И своих детей мы тоже воспитываем так. Живем очень дружно. Сегодня в Ароманском районе таких интернациональных семей сотни только в селе Октябрь Из 600 семей больше половины интернациональные. Алена Смирнова, Зайнат, Назаров, Лтр Ош.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 В произведениях Мырзабека Тойбаева ярко и образно отражены острые проблемы общества. Его пьесы «Невеста», «Проделки Джоро» стали произведениями кыргызской классической драматургии. Перу Мырзабека Тойбаева принадлежат прекрасные переводы на кыргызский язык. Произведения Хамзы Хакимзаде Ниази, Михалкова, Чехова, Мухамеджанова, Сабекова, Абдугафурова, Петра Шута. В знак признания его талантов, выдающихся заслуг перед своим народом, Марзабеку Тойбаеву были присвоены почетные звания заслуженного деятеля культуры Кыргызской республики, народного писателя Кыргызской республики. Он был награжден медалью «Манна с и другими наградами. Свои соболезнования выразили Сурумбай Джиембеков, Дастамбек Джумабеков, Мухамед Калы Аббылгазеев, Калиева, Касымалиева, Бакиров, Буронов, Разаков, Умербекова, Баджиев, Джитимишев, Сейдакматова, Раев и другие. Сегодня в Кыргызском национальном драматическом театре проходит гражданская панихида. Он действительно является одним из классиков кыргызской драматургии. Он был начинателем профессиональной драматургии. Поэтому сегодня мы переживаем за такую утрату, потому что я музык Тайбай лично знал, мы вместе работали. Он действительно был хорошим человеком. А 8 июня на 82-м году жизни скончался народный артист Кыргызской республики, заслуженный работник культуры Киргизской ССР Нуртай Борбиев. Благодаря его операторскому искусству в свет вышли такие фильмы, как «Монашчи». В снегах Алая, Сад, Мурас, Потомок Белого Барса, Мыс, Гнидога Скакуна. Благодаря своему неустанному труду он внес неоценимый вклад в развитие эстетического сознания своего народа. Вершина его творчества является фильм режиссера Толемиша Океева «Потомок Белого Барса». Он снял такие фильмы, как «Кошой Таш», «Манкурт» и множество других. Но кроме операторской работы он также создал высокохудожественные образы солдата Ашралы в фильме «Материнское поле» стоматолога-врача в фильме «Улица» Геннадия Базарова. Сегодня страна простилась с народным артистом Кыргызской республики. Такие любимые – это кадры из фильмов Нуртая Барбиева и снова на большом экране. В этот день с режиссером прощается его большая семья, друзья, благодаря за счастье, что жили рядом с ним и с героями его фильмов. От других мой брат отличался тем, что никогда не ленился. Всегда учил нас человечности помогать друг другу. Он всегда советовался с нами. Яркое воспоминание о великом человеке всегда останется в сердцах каждого из нас. Сейчас для нас всех очень тяжелый момент. Я хочу, чтобы вы запомнили этого великого человека, пересматривали его фильмы, думали о том, какой был Нуртай Барбиев. Уходит его мир, этот мир уходит с ним и одновременно остаются в нас, говорят соратники и поклонники его творчества. Он оставил след как человек и как режиссер, и как актер. Все мы прекрасно помним тот образ, который он создал в фильме «Улица арестера Геннадия Базарова». И... Еще он проложил путь новому операторскому искусству, он обучал молодых людей. Соболезнования в связи с кончиной великого режиссера выразило высшее руководство страны, а также знаменитые деятели искусства, в том числе те, кто на личном опыте знает, каково было работать со звездой такого масштаба. Национальное искусство и культура Кыргызстана понесли тяжелую и невосполнимую трату. Жизнь и творческий путь Нуртая Барбиева будут служить прекрасным примером для многих поколений. Его имя навечно сохранится в памяти кыргызского народа. Провесники режиссера, 60-ники, 70-ники, совсем молодые. Проститься с Нуртаем Барбиевым пришли все поколения. В последний путь режиссера проводили почетный караул и военный оркестр. Упокоился режиссер на кладбище Ларща. Ну а нам, своим зрителям, оставил фильмы, с которыми хочется жить. Бишкек. Утверждена стратегия развития государственной налоговой службы до 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Стратегия направлена на дальнейшее совершенствование и повышение эффективности налогового администрирования путем реализации задач по внедрению и развитию дистанционных методов налогового администрирования, а также обеспечения точного и своевременного исполнения налогоплательщикам и налоговыми органами налогового законодательства республики. В Стратегии определенный ряд приоритетных направлений, в том числе создание основы для автоматизации налогового администрирования дистанционного взаимодействия с налогоплательщиками, государственными органами и органами местного самоуправления. Реализация документа обеспечит улучшение условий ведения бизнеса для налогоплательщиков на основе упрощения процедур администрирования и возможностей исполнения налогового обязательства. На сегодняшний день объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 14 миллиардов 305 миллионов кубометров, а ровно год назад эта цифра достигала 15 миллиардов 890 кубометров. Специалисты отмечают, что данный показатель может свидетельствовать о наступлении маловодного периода. Отразятся ли эти показатели на бесперебойном обеспечении населения электроэнергии, выясняла Гульзада Чубакова. Приточность воды к Токтогульской ГЭС, по информации Кыргызской гидрометеорологии, была предоставлена в разрезе по месяцам и составила до 86% от нормы, что можно назвать маловодным годом. Так, на сегодняшний день в Токтогульском водохранилище объем воды составляет 14 миллиардов 305 миллионов кубометров. А ровно год назад эта цифра достигала почти 16 миллиардов кубических метров. Объем воды зависит от циклов. Например, в период от 3 до 5 лет объем воды увеличивается, а потом опять может снижаться. В этом году было запланировано накопить объем воды около 13 миллиардов кубометров. Планируется, что до зимы наберется 17 миллиардов кубометров. По сравнению с прошлым годом, это меньше на 2 миллиарда 3 миллионов кубометров. На сегодня среднесуточный приток воды составляет 835 кубометров при расходе 273 кубометра. А вот ровно год назад эти цифры достигали 1360 кубометров притока и расходовалось менее 264 кубометров. То Расход он зависит от внутреннего потребления, энергопотребления внутри страны. Есть также понятие утренний максимум, вечерний максимум, Но это среднесуточный расход. А летом страна потребляет порядка 20 миллионов Киловатт часов в сутки зимой. Понятно. Эта цифра увеличивается примерно в три раза. Приток же воды зависит исключительно от природных условий. А именно в период с 1 октября по 31 марта снегонакопление в верховьях реки Нарын. В прошедшую зиму было меньше, чем в предыдущие годы. Это в первую очередь и повлияло на маловодность. Активный период накопления воды идет в так называемый вегетационный период то есть с мая по сентябрь, когда тают ледниковые массы. Это говорит о том, что для накопления воды есть еще время, потому волноваться, что будет недостаточно. Так электроэнергии не стоит, отмечают эксперты. Обычно э, полноводные годы э, 19-19,5 миллиардов э, куб, кубов воды накапливается. И расход э, зимой идет порядка где-то 7 миллиардов. Это остается где-то 12 миллиардов. 12 миллиардов, когда если есть, то э, накопление на будущую э, зиму на будущее зимы э, вполне достаточно». Отметим, что каждые 10 дней специалистами анализируется приточность воды, исходя из вновь поступающих данных. Напомним, что в каскад Токтогульских ГЭС входит Токтогульская гидроэлектростанция мощностью 1200 мегаватт и станция Курпсай мощностью 800 мегаватт. Они обеспечивают большую часть страны электроэнергией. По данным электрических станций, объем воды достаточен для бесперебойного обеспечения населения электроэнергией в осенне-зимний период. И значит, никаких ограничений при ее выработке для внутренних потребителей не будет. Все же ведомство Призывает граждан быть разумными потребителями и рационально использовать электроэнергию. Премьер-министр в соответствии с конституционным законом о правительстве подписал распоряжение, согласно которому Туйгуналы Абдураимов освобожден от должности полномочного представителя правительства Кыргызской республики в Чуйской области. Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека начался очередной судебный процесс по делу комиссии НДС. Сегодняшний процесс перенесен на пятницу, 14 июня, по причине отсутствия некоторых адвокатов-обвиняемых. Мы посчитали, кто из адвокатов сколько пропустил. Если не явитесь на следующий процесс, будете разбираться с Министерством юстиции. Это ваше право, но процесс срывается намеренно и по очереди стороной защиты, сообщил судья Каипов. Далее секретарь внес в протокол отсутствие представителей защиты, КРУ, кто пропустил сегодняшнее заседание без уважительной причины. Напомним, в 2018 году сотрудники ГКМБ в рамках спецоперации выявили поддельные документы и печати иностранных лжефирм. Причиненный ущерб государству составил более 600 миллионов сомов. Процесс по рассмотрению уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека в Свердловском районном суде временно. Приостановят. Адвокаты обжаловали постановление первой инстанции о продлении срока содержания под стражей и самого разбирательства до 12 августа. В СИЗО ГКМБ содержатся бывшие премьер-министры Сапари Саков и Джантуриуса Тыбальдиев, депутат Дюрку Кенеша Усмомбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Саладин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным полностью. И коррупции. В Таласской области задержали два автомобиля МАН, перевозивших в цистернах жидкость со специфическим запахом ГСМ. Об этом сообщили в ГСБ. Автомашины задержали на контрольно-пропускном пункте Чонкапка автодорожный. Груз записан как печное топливо и принадлежал индивидуальному предпринимателю. В рамках досудебного производства владелец автомобилей добровольно оплатил акцизный налог в 100 тысяч сомов. В Аксуйском районе из области в результате массового отравления пострадали 19 человек. По данным здраво, больные отравились вареным мясом во время праздника, который проводили в частном доме. Госпитализированы 12 человек, из них один больной в отделении реанимации, 11 человек в инфекционное отделение больницы Аксуйского района. Состояние оценивают, как средней степени тяжести больные получают лечение. 7 человек направлены на амбулаторное лечение под наблюдение врачей ЦСМ, отметили ведомстве. Районный центр госсанэпиднадзора проводит расследование взятые анализы пищи. Все основные объекты, необходимые для проведения саммита глав государств, членов шанхайской организации, сотрудничества готовы. Сегодня в Бишкеке ответственные лица оргкомитета проинспектировали международный аэропорт Манас, национальную филармонию имени Токтогула Сатылганова, государственную резиденцию Аларча, а также весь маршрут следования кортежей от аэропорта до центра города. Реконструкции и строительство этих объектов было уделено Первоочередное внимание, поскольку здесь будут проводиться главные мероприятия саммита. Подробности смотрите в следующем материале. Аэровокзальный комплекс монас 2 специально предназначен для встречи первых лиц государств и официальных делегаций. К предстоящему саммиту Здание терминала «От края до края» оформили плакатом. В традиционных цветах эмблемы шанхайской организации сотрудничества. На живописной лужайке металлическая инсталляция ШОС. Такие, кстати, установлены по всему Бишкеку. В рамках саммита ожидается прибытие 11 глав государств и правительств. Кроме того, ожидается участие представителей международных организаций. В общей сложности ожидается прибытие более тысяч делегатов. Также необходимо отметить, что в рамках саммита состоится ряд двусторонних визитов. Государственный визит председателя Китайской Народной Республики, а также состоится официальный визит президента Монголии и премьер-министра Республики Индия. Комитет обсуждает все до мелочей: готовность взлетной полосы, торжественную встречу утра по самолета, построение роты почетного караула и сопутствующий церемониал. Инструктаж, согласно протоколу МИД, на зубок знают все сотрудники терминала. Манас-2 полностью готов к встрече высокопоставленных гостей. Рассматривается весь спектр организационно-протокольных и технических вопросов. Обсуждается программа пребывания делегации в Крыговскую республику и все элементы церемониала в соответствии с дипломатическим протоколом. Трассу из аэропорта Манас в Бишкек также традиционно украсили приветственными лозунгами на четырех языках – государственном, русском, английском и китайском. Уважение к многообразию культур – вот один из принципов шанхайского духа. Чем меньше дней остается до саммита ШОС, тем сильнее преображается наша столица. Муниципальные службы озеленили и благоустроили территорию по всему маршруту следования официальных делегаций. Были отремонтированы дорожное полотно, путепроводы, мосты и другие инфраструктурные объекты. На выезде из аэропорта МАНАС официальные делегации будет встречать и обновленная арка Аска. Ее декорировали объемными буквами и национальными элементами. Ночью они будут освещаться светодиодными лентами и прожекторами на завершающем этапе работа по благоустройству прилегающей территории национальной филармонии имени сатылганова радует глаз обновленная брусчатка и клумбы 113 тысяч цветов пестрят всеми цветами радуги на главной сцене филармонии 13 июня будет проходить гала-концерт шос в эти дни артисты музыканты и танцоры репетируют по 12 часов в день очень большая ответственность, очень много разных стран, республик, коллективов. Всеми силами мы делаем э, то, чтобы это был не просто банальный концерт официальный, а чтобы это было интересное развитие истории вообще шелкового пути, отношений между странами и республиками. Идея постановки принадлежит заслуженному деятелю культуры Султану Раеву, а главным режиссером стал Алтынбек Максутов. Всего в гала-концерте задействовано порядка 700 человек. В целом представление отражает духовное и культурное единство страны вот те самые караваны верблюдов, которые в древние времена следовали по великому шелковому пути и знакомили наши страны друг с другом. Предстоящий саммит, а также государственные и официальные визиты лидеров Монголии, Китая и Индии обещают самый высокий уровень подготовки. Все официальные встречи и переговоры будут проходить в государственной резиденции Ларча. Ее территорию озеленили еще больше. Автостоянку расширили до 500 парковочных мест. Отремонтировали гостевые дома, в которых будут жить президенты. Все гостевые дома уже Готовы. Мы в течение трех месяцев произвели там капитальный ремонт. Сейчас передовая группа, уже сегодня, начиная с сегодняшнего дня, они уже принимают, где кто будет останавливаться. У входа в Конгресс-холл возвели огромный мраморный шатер. Сооружение весьма статусное, в самый раз для подобных мероприятий. Именно здесь президент Сорунбай Джейнбеков будет приветствовать участников саммита. Оргкомитет уже готовит атрибуты для встречи первого высокопоставленного гостя, президента Монголии. Он прибудет в Бишкек 12 июня с официальным визитом, а после будет участвовать на заседании ШОС в качестве страны-наблюдателя. Полностью отремонтированы в Конгресс-холле залы заседаний для широкого и узкого составов делегаций. Вести переговоры главы государств будут за новым столом, который больше прежнего в два раза. Более комфортным стал и пресс-центр для журналистов, которых на саммите ожидается как минимум 500 человек. А старенький ресторан еще советской постройки изменили до неузнаваемости. Теперь это светлый и современный зал торжеств, в котором не стыдно отобедать любой официальной делегации. Крызден, крызден, там аж да? А национальные напитки... А это канондая, сенайт канондая, тазгар, та чуть-чуть. Давай. Хм, сжарма, Появилось в резиденции и восьмое чудо. Так, в шутку журналисты окрестили юрту, специально возведенную для гостей мероприятий. Вот это то самое место, где можно будет насладиться национальным колоритом, вдохнуть запах войлока, посидеть на ширдаках и спробовать борсоки. А ко всем объектам ведут свежеасфальтированные дорожки. На сегодняшний день мы посчитали около 450 миллионов сомов. Но мы ни копейки не брали из бюджета. Полностью поддержали наши члены ШОС, которые имели возможность. Одним словом, в Госрезиденцию вдохнули новую жизнь. В настоящий момент соответствующие службы управления делами президента и правительства проводят очистительные и поливочные работы на территории резиденции. Также совместно с ответственными лицами прорабатываются вопросы протокольного характера. Мадина Низамова БИШКЕК. К этому часу пока все. Спасибо за внимание и до встречи.